В Спартакеаде среди первокурсников приняли участие 16 команд из институтов и факультетов Казанского Федерального Университета. Соревнования проходят по шести видам спорта. Шахматы, настольный теннис, спортивное многоборье, плавание, мини-футбол и веселые старты. Последний из них был оставлен на финальный день Спартакеады. Первое место заняла команда Набережно-Челнинского филиала КФУ. Было удивительно. Интересно, интригующие. Как бы соперников, конечно, было мало. Мы готовились к этому, достигли этого и получили первые места. Победы в веселых стартах команда набережно-Челнинского филиала КФУ подтвердила свой статус. Ведь именно они стали победителями на Спартакиаде. Артем Тупичкин, Юлиана Петрова, Тимур Файзулин, Универньюз.